Здравствуйте дорогие зрители, с вами канал Создавалкин и сегодня у нас честный обзор хостинга TimeWeb. В этом видео я подробно по шагам расскажу обо всех преимуществах и недостатках хостинга TimeWeb, а у него есть и то и другое и расскажу кому стоит использовать этот хостинг, а если нет, то какие альтернативы ему можно найти. Ну и поскольку я люблю убивать интригу в самом начале, могу сказать, что TimeWeb это однозначно лучший хостинг в русскоязычном сегменте интернета, который я вообще встречал, а опыт у меня достаточно богатый. В описании под этим видео я оставлю ссылку на TimeWeb. Честно скажу, что мне компания TimeWeb за этот обзор ничего не платила, но если вы перейдете по ссылке и впоследствии зарегистрируетесь на TimeWeb и будете оплачивать их услуги, то вам от этого хуже не будет, а мне упадет небольшой бонус. Поэтому обязательно переходите по ссылке. И давайте разберемся, в чем же преимущество и недостатки Таймвеба. Кстати, перед тем, как мы собственно, перейдем к делу, я также буду вам очень благодарен, если вы поставите лайк этому видео. Я для вас старался и постарался сделать как можно более детальный и при этом честный обзор. И также подпишитесь на мой канал. У меня выходит очень много видео по поводу хостинга, регистрации доменов, WordPressа и прочих тем, поэтому обязательно лайкайте и подписывайтесь, и мы переходим к делу. Рассмотрение TimeWeb наверное, стоит начать с самого первого этапа, с которым сталкивается любой желающий создать сайт, а именно с регистрации доменов. Здесь доступны примерно все более-менее популярные доменные зоны, и, что очень важно, TimeWeb предлагает Низкие цены на саму регистрацию, а также на продление. На данный момент, когда я снимаю это видео, домены.ру.rf здесь стоит по 179 рублей, а продление тех же доменов идет по 299. Если кто не в курсе, то обычно регистраторы делают следующее: они предлагают регистрацию домена на первый год подешевле, а за продление на второй год берут в три дорого. Например, такие компании, как Regru, Tudomains, Nikru, RootCenter, он же RootCenter и многие другие, они предлагают зарегистрировать домен сначала за 160-200 рублей, а продление будет стоить 800-900, ну, в зависимости от того, насколько не хватит наглости, или 600 в самом лучшем случае. Здесь такой практики нету, да, продление чуть-чуть подороже но это нужно просто для того, чтобы TimeWeb компенсировал свои убытки за счет высокой скидки на первичную регистрацию. В остальном цена вполне адекватная и одна из самых низких на рынке. С доменами более-менее разобрались, и давайте перейдем к хостингу. Хостинг на TimeWeb делится на несколько подкатегорий, в частности есть виртуальный хостинг, облачный WDS и даже хостинг для CMS. Я про них еще немножко расскажу. Базовый хостинг – он же виртуальный хостинг или shared хостинг, предлагается в четырех тарифах, и они удовлетворят, ну, наверное, любого. То есть есть самый дешевый тариф для одного сайта, который идет за 159 рублей в месяц. Если вы оплачиваете помесячно, при оплате вперед вам дают там... Стоимость будет 99 рублей в месяц, и еще вам дадут домен.ру в подарок. Есть также тариф Optima Plus который чуть подороже, при помещенной оплате 229 рублей, но здесь уже 10 сайтов и, скорее всего, большинство мастеров будут пользоваться вот этим тарифом. Особенно если у вас несколько сайтов, я настоятельно рекомендую Optima+. Plus. Также скажу сразу, что в таймвебе можно очень быстро переключаться между тарифами. Вот Я, кстати, лично пользуюсь хостингом таймвеб, то есть сейчас, когда я вам буду рассказывать, какой он хороший, это не та история, когда видеоблогеру занесли денег, и он расхваливает продукт. Я им сам пользуюсь на всех своих сайтах. Так, здесь можно, во-первых, в любой момент пополнять баланс на любую сумму. То есть, если, в принципе, вряд ли у вас возникнет такая проблема, но если вдруг вам нужно пополнить баланс не на месяц вперед, а, скажем, на неделю, без проблем такая возможность существует. И вы в любой момент можете без всяких штрафных санкций изменить тариф. Давайте посмотрим, что мне меня предлагает изменить. Вот у меня по умолчанию включен э, базовый year plus. И в любой момент можно переключиться, например, на millennium. Это самый крупный тариф. И здесь есть еще несколько тарифов, которые не показывает Termeb не показывает на вот этой базовой странице заключается в суть этих тарифов в том что они предлагают какой-то специальный набор услуг например мне очень нравится тариф который называется один сайт он позволяет создать поддерживать один сайт и стоить это будет 360 рублей но в чем фишка здесь дается заниженная дисковая квота но в то же время больший лимит нагрузки на сервер то есть если у вас например сайт малого бизнеса, интернет-магазина или там блог, любой информационный сайт он только один, но у него очень большая посещаемость то большинство хостинг-провайдеров с вас будут драть 10 кур за то, чтобы вы включили какой-нибудь супер премиальный тариф, который будет давать вам кучу ненужных ресурсов. В таймвебе такой проблемы нет. Они говорят, окей такая ситуация существует вот вам тариф один сайт 360 рублей, достаточное количество Места на жестком диске, гигабайтов большинстве крупнейших сайтов хватает вполне. И огромный лимит нагрузки на процессор сервера, что вы могли обрабатывать невероятное количество трафика. И то же самое огромный лимит нагрузки на базу данных. Сразу скажу, что удостовериться в этом вы можете прямо сейчас, потому что TimeWeb предлагает бесплатный тестовый период. Достаточно просто под любым тарифом нажать «Разместить сайт», у вас выскочит окно регистрации пользователя, и вы сможете быстро зарегистрироваться и бесплатно пользоваться услугами хостинга на протяжении 10 дней. Не обращайте внимания на то, что вам тут покажут сумму к оплате, это стоимость тарифа за год. Можно тут другой период выбрать, не будет, например, вот так. Короче, просто вот прямо сейчас можете зарегистрироваться, вы все равно ничего не теряете. Указывайте фамилию, имя отчество, электронную почту, кликайте, что вы согласенны с офертой и жмете заказать. И вас сразу зарегистрируют, вы сможете посмотреть прям на панель управления изнутри, что к чему и как там все делается. К слову о панели управления. Давайте я к ней вернусь. Как видите, у Таймвеба Своя панель управления, и на мой взгляд, она просто замечательная. Здесь все интуитивно понятно. Может быть не сразу, но буквально за пару часов вы в ней разберетесь. Это не та ситуация, какую вы встречали там со всякими C-Panel или ISP Manager, если кто знает, что это такое. Кто знает, тем меня поймут. Там ничего интуитивно не понятно. Нужно постоянно куда-то лезть, разбираться. Здесь все сразу. Вот приключение между любыми разделы на услуг и базовая информация о состоянии вашего аккаунта вашего сервера все никаких вопросов никаких проблем а сейчас немного рекламы если вы являетесь владельцем сайта на wordpress то вы наверняка хотите улучшить его внешний вид и сделать это можно с помощью премиум тем у меня перейдя по ссылке в описании под этим видео вы можете приобрести целый набор из 115 премиум тем для wordpress Стоит он недорого, я не буду очень долго про него рассказывать, поскольку все подробное описание находится на той странице, на которую вы пойдете, перейдя по ссылке. Скажу сразу, что я работаю через специальную биржу фриланс-услуг, то есть вам полностью гарантировано исполнение всех условий заказа и вы ничем не рискуете. Еще раз, переходите по ссылке в описании, ознакомьтесь с более подробной информацией, там кстати есть ссылки на все 115 демо версий шаблоны замечательные, красивые, современные и можете сразу их заказывать. А мы возвращаемся к обзору TimeWeb. Отдельная головная боль для многих владельцев сайтов – это техническая поддержка на хостинге. Честно, в случае с TimeWeb я никаких проблем в технической поддержке не замечал. Во-первых, у них есть сразу несколько каналов связи. Это телефоны, причем телефоны здесь для целой кучи городов. Есть лайв-чат, который работает как на самом сайте, так и из панели управления. Можно в любой момент написать, задать какой-то вопрос, и ваш проблемы решат. И также есть служба поддержки. Ну, то есть обычная служба поддержки, где вы, как обычно, создаете тикет, и вам на него отвечают через какое-то время. Опять же, вам предлагают собственный справочный центр. И, что важно, у TimeWeb есть собственный форум, который называется Community TimeWeb. Вот он на главной странице здесь виден. И здесь регулярно... Остаются какие-то вопросы, на которые вы можете отвечать и на которые вам могут ответить. Но, в принципе, я особого смысла в этом комьюнити TimeWeb не вижу, потому что, опять же, с помощью чата и тикетов службы поддержки любая проблема решается достаточно оперативно. Поскольку я вам обещал рассказать немножко про VDS и хостинг для 7 давайте сейчас перейдем к этому. По мере того, как ваши сайты будут расти, если они будут расти, вам понадобится более крутой хостинг и для вот прям совсем крупных проектов или набора, крупного набора проектов уже нужен ВДС. ВДС здесь предлагается по совершенно адекватной цене. Например, самый дешевый, Junior, так называемый, стоит 190 рублей в месяц. Причем это без всяких скидок, обратите внимание. Если здесь купить на год вперед, то будет еще дешевле. 190 рублей в месяц за VDS пусть и простенький, и это просто супер, на мой взгляд. И то же самое, например, за 390 рублей в месяц дается уже более крупный VDS с огромным SSD, обращаю внимание, то есть более шустрым диском памяти на 30 гигов и на 1 гигабайт оперативы и двухядерным процессором. Я не очень разбираюсь в VDS, поскольку не часто пользовался таким типом хостинга, но на мой взгляд это вполне адекватное ценообразование и вам таких ресурсов будет более чем достаточно. Ну, если не хватит, то здесь есть прям конфигуратор PDS, где вы можете сами выбрать, что вы хотите себе получить, сколько вы хотите диска, сколько оперативной памяти, вот вообще все что захотите, можно настроить и получить свой а, кастомный тариф. Что касается хостинга для CMS вот соответствующий раздел меню и TimeWeb предлагает специальные специальные тарифы для WordPress, Joomla и Drupal. Я про Joomla и Drupal рассказывать не буду, потому что если честно, я не думаю, что кто-то их еще всерьез использует в 2018 году. А вот на Time на WordPress стоит взглянуть. Тут предлагают вместо под 10 сайтов и 20 гигабайт, причем так нечестно платили. И фишка этого тарифа в том, что он дает возможность за вот такую небольшую цену создать нагру кучу нагруженных проектов. То есть ваш хостинг специально затачивается под высоконагруженные WordPress-проекты, и он замечательно работает. Если у вас сайт на WordPress, но он небольшой, то есть там, например тысячи или просто десятки тысяч пустителей, то вам этот тариф не нужен, вам достаточно любого из тарифов виртуального хостинга, но лучше все-таки Optima Plus, который помощнее. Но в остальном, тариф хостинг для CMS, просто великолепный, на мой взгляд, они также предлагают адекватное количество ресурсов за запрашиваемую цену. Ну и пару слов, наверное, стоит сказать о минусах. Так сказать, чтобы таймвеб не выглядел ну уж слишком хорошим постингом, а то я его очень много хвалю. А, к сожалению, они регулярно предлагают купить дополнительные услуги, то есть ожидайте того, что у вас в панели управления будут показывать всякие всплывающие сообщения, вот типа вот этого, купи 11 битрикс, например, хотя мне определенно не я же на ватпрессе работаю. А, на электронную почту будут раз в неделю или в несколько недель выходить с предложения, с... вас купить какую-то услугу или перейти на более дорогой тариф, но, на мой взгляд, это хоть и немножко раздражает, но терпимо, учитывая то, какое качество услуг и за какие деньги они предлагают. В общем, подытоживая, я могу сказать, что TimeWeb – это отличный хостинг, если у вас есть личный опыт работы с ним, обязательно делитесь с ним в комментариях. Если у вас есть вы сейчас находитесь на другом постинге, то вы также в комментариях можете написать свое мнение о нем. Я это горячо приветствую. И также в комментариях можно задать любые вопросы, я постараюсь на них ответить. Ах да, и чуть не забыл. Севера у них расположены в России, в Санкт-Петербурге, то есть для русскоязычной аудитории из европейской части России и вообще из России, а также Казахстана, сайты будут работать с максимальной скоростью, которую вообще возможно достичь. На этом у меня все. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы вы могли смотреть больше видео по теме хостинга, регистрации доменов и созданию сайтов. И на этом я с вами прощаюсь.